В этой серии видео я рассказываю про фишки и стратегии продаж при помощи интернет. Меня зовут Сергей Бердачук. В прошлом видео, в двух предыдущих видео, я рассказывал о том, как при помощи достаточно простой одной фишки, именно правильной перелинковки сайта, можно добиться существенного повышения посещаемости клиентов на ваш сайт. В данном случае яркий пример – это была посещаемость порядка тысячи, реально стало 1500, то есть в полтора раза просто перелинковкой сайта. Таких стратегий достаточно много, и именно о них я буду подробно рассказывать в дальнейшем в курсе по массовым продажам в интернет. Сейчас же мы рассмотрим в конце этого видео, я расскажу про то, как именно сделать перелинковку, какие средства надо использовать, какие программные обеспечения пошагово. Но до этого я хочу рассказать, затронуть тему о том, что вы как предприниматель, опять же, я уже в предыдущих видео говорил что важно выстраивать бизнес именно схемы. Схемы, которые позволяют абстрагироваться, уйти от бизнеса, например, уехать на отдых, но при этом бизнес должен работать. Для этого вам надо выстраивать схемы и не просто схемы, а вот вы берете себе помощника, как минимум помощника, который будет делать часть работы за вас. Да, кажется, что нет. Есть какие-то вещи, которые лучше вас никто не сделает. Но поверьте, как только вы начнете внедрять эту технику, у вас реально освободится очень много времени, и дальше вы поймете, что, как вы вообще без этого обходились. У вас появится дополнительное время на стратегические вещи, и в реалии вы будете получать еще лучших клиентов, еще лучше их обслуживать. Итак, фишка в чем? Мы берем, описываем те вещи, которые мы... Обычно выполняем. Вот я как предприниматель выполняю то-то, то-то, то-то. Описываем это, подробно описываем все шаги. И важно описывать, каких, какие вещи нравятся вашим клиентам, что конкретно вы делаете, чтобы их, им показать, насколько классные ваши услуги, насколько классные ваши продукты. Кроме этого, вы описываете то, что нельзя делать, то есть табу, что конкретно не должно быть сделано. После того, как вы распишете, да, кажется, это большой-большой лист. Батмана ну, на формат А1, но по факту инструкция получится достаточно неплохая, и после этого пересматриваете, пересматриваете эту инструкцию через некоторое время, что еще вы забыли. После этого даете вашему помощнику, вашим исполнителям, вашим сотрудникам на выполнение этих задач и смотрите по результатам некоторого промежутка времени, вы увидите какие недоработки. Что-то вы подразумевали, но они делают не так. Практически всегда так происходит. Постоянно дорабатываем, дорабатываем инструкцию и уменьшаем ее, делаем максимально простой, максимально компактной. За счет этого получается эффект, что она реально, вы можете просто-напросто выполнять ту работу, которую вы всегда выполняете чужими руками. И у вас остается очень много времени на творческий процесс, на создание ваших продуктов, на лучшее обслуживание ваших клиентов. А теперь рассмотрим, как именно делать перевинков. Для этого вам потребуется программное обеспечение. Итак, для эффективной раскрутки вам потребуются две программы, при помощи которых... Первая программа — это которая будет прорисовывать схемы вот такого типа. Мы будем простраивать именно то, что я рассказывал в предыдущих видео. Это паутину вашего сайта, именно структуру ссылок, как они друг с другом взаимосвязаны, как взаимодействуют, как линки накачивают друг, другие страницы. Это реально то, что я вам рассказывал. Я использую программу именно Simple Mind. Можно использовать X-Mind или аналогичную программу, которая позволяет строить диаграммы такого вот типа, чтобы можно было именно сделать диаграмму и туда добавить ссылки. Я использую Simple Mind, потому что... Он работает еще и на планшете. Вторая программа, которая вам потребуется, это SEO Tool Vision. Заходите на сайт SEO Tool Vision, скачиваете в разделе ⁇ "Качать программу ⁇ Программу под вашу версию Windows, Mac или Linux. Устанавливаете ее. Здесь есть инструкция по установке. Вводите лицензионный регистрационный ключ. И после этого, запуская программу, сканируем сайт. Вводим. В самом начале в сканировании сайта адрес вашего сайта нажимаем кнопку старт. После того как она сканировалась, у вас будет вот такой вот список. Для перелинковки нам интересен именно раздел перелинковка. Здесь есть пункт рассчитать PageRank. PageRank это вес документа в зависимости от того, какой Сколько ссылок на него ссылаются и какой вес этих документов уже рассчитан То есть от количества итераций по формулам, которые разработаны компания Google Программа аналогично считает PageRank В общем-то это позволяет оценить качество ваших страниц То есть вот здесь вот чем больше, тем как бы эта страница более накаченная Обращаю внимание вот на эту галочку, исключая сквозные ссылки Я ранее в видео говорил, что если ссылок будет больше трех Раньше это было больше семи еще раньше больше один а сейчас больше трех эти ссылки перестают работать здесь с желтым цветом входящие ссылки которые реально получаются, если включена эта галочка они у нас перестают учитываться. то есть если было 14 ссылок реально работают только 7 то есть это вот, вот это вот серым цветом это обратные ссылки то есть получается мы ссылаемся на какую то страницу и с нее обратно ссылается тоже вес очень плохо передается в этом случае стараться таких избегать но как правило эта ситуация возникает когда мы используем структуру типа хлебных крошек например если зайти на эту страницу то вот это вот хлебные крошки и со страницы продажи есть ссылка сюда и обратно на страницу продаж вот это и получается обратная перелинковка которую в, в данном случае трудно избежать но вот ссылки которые у нас Сквозные это ссылки, это если рассматривать на, на реально на сайте это все ссылки из меню, ссылки из вот эти вот боковые и так далее. То есть они на всех страницах сайта и эффект от них очень маленький. Для того чтобы действительно ссылки работали, надо чтобы они были с уникальными анкорами. То есть уникальный текст и вот этот вот анкор, который прописан, он должен быть уникальным в пределах сайта. Программа как раз это позволяет увидеть и отследить ссылки, которые у нас неэффективно работают нажимаем входящие ссылки отсортировать по количеству и здесь вот потенциально плохие страницы которые у нас ну, тут и видно что это служебные какие-то страницы страницы продуктов услуг ищем страницы которые у нас относятся к конкретно статьям вот например вот эта страница не очень хорошая вот видно страница, я писал последнее видео как сделать продающий сайт без программистов. Видно, что тут только обратные ссылки. На странице нету ни одной входящей ссылки по факту. Заходим на, на сайт, смотрим как сделать продающий сайт без программистов. Реально вот эти вот ссылки это ссылки, так это видимо у нас сквозное семантическое ядро. Это у нас на внешние сайты. Давайте еще пару таких страниц сразу найдем и я покажу как правильно сделать перелинковку. В общем-то даже из этого же раздела вот массовая продажа в интернет. Еще одна ссылочка Страничка, как определить покупателя. Ну, давайте третью страницу найдем еще тоже для примера. Вот. Тоже видно вот эти вот ссылки, нет входящих по факту. Сделаем перелинковку между вот этими тремя страницами и в качестве целевой страницы, именно которой мне интересно приводить клиентов, это вот страница рост посещаемости сайта на 90%. Так, это у меня вот эти вот все страницы, все в массовые продажи в интернет. Я уже добавлял, наверное, на страницу у себя на сайте. Сейчас я поищу. Trlf. Поиск. Так, массовая продажа в интернет. Вот у меня есть эта страничка. Выделенная. Добавляем сюда новую страницу. Одну из трех. Как сделать продающий сайт без программистов. Я их растягиваю, чтобы не было потом удобно их искать. Сюда же копирую ссылку, чтобы можно было прямо из программы потом попадать в нужный раздел. Мы будем выстраивать вот похожую структуру, вот как эти вот по 5 ссылок. Так, одна. Сделаем вначале треугольник. Одна, вторая страница. Как определить своего покупателя? У меня ее там тоже, наверное, нет раз не было этого дела нету, да? Добавляем копирую ту же ссылку это будет у нас вот такая фигура и третья страница нужны ли, нужны ли цены на сайте тоже ее еще не найдено добавляю Вот я строю треугольник вначале. То есть задача объединить вот так вот по цепочке три штуки. Вот аналогично вот этой. Раз, два, вот так. То, что я рассказывал в предыдущем видео. Адрес страницы сразу запомним Давайте, может, даже сразу пятерку все сделаем. Еще пару штук найдем. Так, вот эта страничка у нас аналогично проблемная. Как повысить конверсию продающих вебинаров. Тоже из этой серии не добавлено. По-хорошему, при добавлении статей вы сразу должны учитывать эти же факторы. Сразу же делать перелинковку правильно. Просто здесь добавлялись видео и конкретно забыли проставить ссылки. По-хорошему, у нас должна быть примерно вот такая вот структура. Так, еще одна страница осталась вот опять же из этой подкатегории тоже без входящих ссылок как создать интернет магазине менее сайта а не продукт так здесь мы прометили ссылки то есть в принципе нам сейчас можно эти по они нам уже будут доступны из программы это удобство, чтобы не путаться что с чем мы связываем целевую еще страницу сразу отметим на сайте. то есть основное видео из этой серии это по повышению посещаемости сайта как раз вот то что я рассказываю его поставим так это у нас она с корневого идет Опять же сюда ссылку. Естественно, что когда вы делаете это постепенно при добавлении каждой статьи, то гораздо все проще получается, то есть не затягивает. Я сейчас рассматриваю вариант, когда у вас уже сайт готов и вы просто контролируете правильность перелинковки. Когда сайт правильно у вас слинкован, все страницы хорошо сделаны все эти проблемы учтены у вас гораздо проще получается. Но здесь можно еще какой-нибудь значок поставить что вот это у нас важная страница итак что мы делаем доходим как сделать продающий сайт без программистов и делаем на целевую страницу ссылочку но обращаю внимание вот здесь у нас анкор название как повышаем посещаемость сайта в боковом меню есть анкор рост посещаемости сайта я здесь пропишу просто ссылку на эту страницу конце назову анкор техника повышения то есть обязательно название другое пишем сделаю их тоже списочным чтоб группу для красоты Так, это у нас ссылка вот это получается отсюда Сюда указываю ее стрелочкой и указываю я обычно синим цветом. Было явно видно, что это продающий ссылка. То есть вот такая вот со стрелочкой. Теперь мне надо сделать еще две ссылки на вот эту страницу и на вот эту страницу. То есть я по той схеме, под схеме треугольника. Я выбираю, как повысить конверсию. Опять же, название конкора, прописываю другое, но включаю ключевую фразу. Ключевая фраза ⁇ это повышение конверсии сайта. Видео про повышение ключевой момент именно в том что у вас должны быть анкорные тексты другие не те которые на всех остальных ссылках так видео про повышение конверсии сайта Линк. в принципе можно этот же я сюда сохранил здесь помечаю что я создал ссылку вот сюда я их выделяю красным цветом что это я явно делал перелинковку так и мне надо дублирование проходящей ссылки помните я рассказывал про то что если вот это вот вылетит из индекса чтобы у нас дальнейшее все равно кольцо работало поэтому его дублируем по внутреннему сразу же я делаю еще ссылку вот сюда как определить своего покупателя целевых клиентов Пускай будет так Тоже помечаю, что я создал ссылку. Сохраняем. Так, перелинковка с этой страницы. Все, мы с этой страницы закончили. Можно проверить, есть ли там эти ссылки, все ли там нормально у нас сохранилось. Вот у нас есть ссылки на те... следующие страницы. Следующее идем, как повысить конверсию продающих вебинаров. В общем-то, та ссылка, что мы про повышение конверсии смотрим, а где ссылки тоже отсутствуют. Опять же, заходим в редактирование, куда нам дальше надо вести, как определить своего покупателя. Ну, в принципе, можно было с предыдущей страницы скопировать, но я не подумал. Так, как определить своего покупателя? Пишем анкор с другим текстом, но включаем ключевую фразу. Опять же, чем больше вы... Около связанных фраз прописываете, тем больше собирается так называемый как бы, словарь, именно словарь вашей целевой аудитории, который говорит Гуглу. И Яндексу, что на данном сайте информация посвящена такой-то тематике. То есть это фактически тематический словарь. За счет большого количества различных анкорных текстов вы описываете, что у вас сайт посвящен такой-то тематике. Сейчас, после введения пингвина, и, и, там, панды и других там, алгоритмов Google, опять же, Яндекс отменил ссылочное ранжирование. По факту работает именно то, что мы создаем большое количество качественного контента, оптимально перелинковываем этот контент, потому что ссылки все равно учитываются, как бы там они не заявляли, на внутри сайта они реально работают. Вот вы просто увидите, вы сделаете перелинковку если правильный, через некоторое время вы явно увидите подъем позиции. Если не будет явных технических ошибок технических, то это должно сработать. По крайней мере на множестве сайтов, на которых я проводил такой эксперимент, все работает на ура. Так и повторяем опять же террацию Ну тут опять же Отсюда надо сюда залинковать. Это у нас страница посвящена... Отмечаем, что мы ссылку добавили. Это ссылка по перелинковке. И забыл я еще ссылку на целевую страницу. Способ повысить посещаемость сайта в два раза. Опять же, новый анкор, другой, отличный от тех, которые уже применялись. Программа SeoTool Vision как раз вам позволяет выделить, то есть найти именно те анкоры, которые у вас. Сквозные ссылки. То есть эффект вот за счет этой подсветки может, можете и за счет этой вот разницы. Вы можете увидеть плохие и хорошие страницы. То есть фактически вот везде, где у вас либо же мало, либо же вообще получается нету входящих ссылок. Их надо подкорректировать. По сути, это один из простейших способов, который практически без затрат вам позволяет поднять ваш сайт существенно поднять. Реально по затратам очень дешевого выходит. Вам не надо покупать внешние ссылки, а ваш сайт становится более удобным для пользователя, потому что вы организуете контент, навигацию на сайте. Если посмотреть статистику веб-визора, веб я хочу обратить внимание, что меню, которое вверху у нас, им вот этим вот верхним мало кто пользуется. пользуется когда вы статью пишете, вот эти в вот конечные ссылки, если они тематически связаны с текстом, который у вас на странице, вот именно на них кликают. И чем больше человек находится у вас на сайте, тем лучше срабатывают поведенческие факторы. поисковой системы понимают, что вы даете качественный контент, что людям интересно, чем больше они ходят. И они ваш сайт поднимают выдачи. Вот примерно такая структура получилась. Вам надо сделать вот такого типа кольца. Но на самом деле не обязательно именно... Четко вот так вот закольцовывать, они могут быть структуры и другие. То есть, если внимательно посмотреть, тут уже дальше идет наращивание. Если мы вот так вот рассматриваем, какая-то внутренняя структура. Вот видите, вот она создана. А потом мы уже вокруг нее делаем обвязку. Добавляем дополнительный контент. То есть, например, вот у нас было колечко вот это вот. Да? Я добавляю новую страницу. Я добавляю с, этих, с этой страницы сюда, с этой страницы сюда. И у нас вес получается. Было кольцо, теперь вот эта страница добавляет веса сюда, эта страница веса сюда, и вес вот этой страницы соответственно повышается. Соответственно, повышается вес всего кольца и наращивается вес, передаваемый на целевую страницу. То есть она поднимается в выдаче. То есть это та страница, которую мы хотим раскручивать в поисковой выдаче больше всего Но опять же, вы можете кольца, как в паутине, наращивать, наращивать, наращивать. Чем сделаете больше полезного контента на сайте, тем больше клиентов вам будет приходить. Программа для определения именно вот эффективности перенковки – сайт SEO Vision, программа SEO Television. Итак, мы рассмотрели, как делать перенковки. Спасибо вам за ваши комментарии в предыдущем видео. Жду ваших новых комментариев. И жду вас в следующем видео, в котором я расскажу подробно пошаговую стратегию. Вот ту стратегию, которую я внедрил, многократно внедрил у множества моих клиентов, которые реально классно работают, независимо от вида бизнеса, она более-менее похожа. Мы ее модифицируем, но, тем не менее, основные модули они все одни и те же получаются. Мы по факту получаем результирующий классный продукт, который вы внедряете у себя и дальше можете самостоятельно, без моего участия, продавать ваши продукты при помощи интернет, привлекать еще больше клиентов и получать больше прибыли. Внедряйте эти, эти техники и удачных вам продаж.